На самом деле, для меня открылась целая вселенная, вот, вот серьезно, целый новый мир. Я раньше работала очень долго с текстами, и как бы мне казалось, что вот с текстами, с буковками можно играться, но когда вот визуальные вот, выражения при помощи фотокамеры, когда ты можешь ловить эмоцию, когда ты вот эти перефокусы, как вы уже поняли, мне больше всего, наверное, понравился, когда ты можешь какие-то художественные приемы, эффект многокамерной съемки при одной камере, для меня это до сих пор не серьезно. Пух, ну как? Ну, Сергей, я не верила. Мне всегда казалось, я когда видела там в телевизоре это все, и мне говорили, это снималось на одну камеру, я говорила, как? Потому что, ну, вот сделать так красиво, это я, для меня было, ну, вот вообще нереально. А сейчас я понимаю, что это реально. Это сложно, это нужно практиковаться, учиться, не все получается, но это вот просто новый мир. Ну, для меня новый мир, вот серьезно.